Древесно-полимерный композит или ДПК – это современная замена дерева для наружной отделки и строительства. В основном он состоит из э, древесной муки и доли пластика, ПВХ или полиэтилена, с добавлением красителей и присадок. Это безопасный и экологически чистый материал для дома. Из ДПК выпускается ряд конструктивных элементов. Прежде всего террасная доска, заборная доска и штакетник, ограждение, фасадные панели и сайдинг ступени, модульный садовый паркет на подложке, различные комплектующие, такие как рейки, планки, уголки, лаги. Также выпускается лавочный брус и доска для грядок. Стандартные цвета ДПК, такие как коричневый, венге, карамель, серый. Идеально сочетаются с большинством видов кирпича и кровель, вписываются в любой дизайн дома. Почему стоит выбрать именно этот продукт? ДПК создан заменить дерево для наружной отделки, при этом лишен всех недостатков дерева, таких как гниение, выцветание, растрескивание, коробление и заражение насекомыми. В отличие от дерева, не требует периодического ухода, покраски, обработки составами. Служит по принципу «поставил и забыл». Как напольное покрытие для улицы, ДПК заменяет плитку, керамогранит, клинкер. Он монтируется без мокрых процессов э, раствора и клея в любую погоду, в том числе своими руками. Ступени и доски из ДПК имеют длину 3-4 метра, и в отличие от клинкера и плитки, которые приходится набирать кусочками по 10-15 сантиметров. ДПК имеет теплый древесный внешний вид и лучше подходит для жилых объектов, чем металл и пластик. Широкие перила из ДПК более комфортны для рук, чем кожа, и нержавейка. Это водостойкий материал, который не скользит, его легко мыть, он не оставляет занов. Срок службы ДПК составляет 15-30 лет в зависимости от условий использования. Сам материал ДПК создан для уличного использования и уже зарекомендовал себя по всему миру. Стройматериалы из ДПК в мире выпускаются уже десятки лет и практически заменили натуральное дерево для экстерьера в Европе, США и Азии. В Китае с его огромным населением ДПК очень широко используется для публичных мест с максимальной нагрузкой, таких как тротуары, пирсы, перроны, уличные парапеты. Реальные примеры использования ДПК смотрите на сайте Latitude в разделе «Наши фото».